Приветствую! С вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу поговорить о том, что мало просто выполнять чек-листы, которые я написал по раскрутке сайтов. Включайте мозг. Немножко все-таки надо думать, что вы делаете. Вот я захожу чек-лист по как публиковать статью. Сейчас найду. Как публиковать статьи на сайт. инструкции подробно пошагово написано что надо сделать как оформить статью как заполнять заходим на сайт многострадальной производителя химических средств открываем и смотрим список что вот это означает почистить теплообменник почистить теплообменник 2 это для кого это для людей или для робота робот вот за это вот наказывает очистка систем отопления 2 очистка систем отопления 3 Чистка системы отопления. То есть мало сделать уникальные тайтлы и заголовки. Желательно, кстати, и заголовки тоже. То есть видно, что здесь вот три статьи. Заголовок H1 у всех одинаковый. Желательно тоже такого не делать. Но это не критично. Важно, чтобы тайтлы, из тайтлов, надеюсь, отличаются, Да, чистка система отопления, способы проведения. Здесь методы и средства, здесь просто. Кстати, вот просто очистка системы отопления, это нехорошо, потому что по если набрать, у вас должно быть все-таки уникально. То есть вот этот вот пункт уже идет на маркете вы с таким заголовком эта страница, скорее всего, не в титле не раскрутится. То есть ее все-таки надо более расписать, более красиво. Смотрим на выдачу, смотрим, как оформляются другие результаты выдачи и по аналогии делаем. Это все, что я хотел сказать в этом видео. Используйте программу, используйте эти инструкции, которые он опубликовал на сайте программы для раскрутки сайтов SEO Tool Vision. С вами был Сергей Бердачук. Удачной вам раскрутки сайтов.